В музыкальной культуре нашей страны особое место занимают русские народные инструменты. Их отличают тембровое разнообразие и выразительность. Здесь и свирелевая грусть, и плесовые балалаечные наигрыши, и шумное веселье ложек и трещоток. И тоскливая пронзительная желейки. И, конечно, богатейшая баянная палитра, вбирающая в себя все оттенки музыкального портрета русского народа. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.